На нашей планете конфликты происходят повсюду, в самых разных формах. Они возникают между странами, различными сообществами, внутри семьи, внутри вас. Да? Но конфликт во внешнем мире может появиться только из-за того, что конфликт возникает внутри вас, не так ли? Поскольку насилие есть внутри вас, насилие возможно и в мире. Если бы в вас не было никакого насилия, было бы оно возможно в мире. Нет. Поэтому нам просто необходимо разобраться с внутренним конфликтом. Если мы уладим его, то постепенно разрешится и внешний конфликт. Это займет какое-то время, потому что он уже набрал обороты. Но он разрешится, не так ли? Если все мы станем по-настоящему умиротворенными людьми, без малейших внутренних конфликтов, будет ли Бомбей мирным? Нужно ли нам специально организовывать кампанию за мирный Бомбей? Нет. Если бы все люди были мирными, то и общество в целом было бы мирным, не так ли? Так что же такое конфликт? Конфликт заключается в следующем — вы отождествляете себя, с тем, чем вы не являетесь. Вы отождествляетесь со многими вещами, которыми не являетесь, не так ли? Предположим, этот сосуд принадлежит вам. Для вас это не просто сосуд. Скажем, он достался вам от вашего прапра-прадедушки. Теперь это уже не просто сосуд. Да? Вы отождествляетесь с ним. Если я заберу его и уйду, вы будете готовы умереть, только бы заполучить его назад, не так ли? Из-за того, что вы так отождествляете себя с этим сосудом, если я разобью его, ваше сердце тоже разобьется. Посмотрите, так дело обстоит со множеством вещей. От одежды, которую вы носите, до людей, которые живут с вами, дома, в котором вы живете, вещей, которыми владеете, все стало вами. Не так ли? Да. Значит, то, чем вы являетесь, находится не здесь, оно разбросано повсюду. Когда вы разбросаны повсюду, естественно, что бы вы ни делали, куда бы ни двигались, вы в чем-то запутываетесь. Да? Когда то, чем вы являетесь, так разбросано, куда бы вы ни пошли, вы будете застревать в каждом дверном приеме. Это и происходит. Вот почему возникают постоянные трения и конфликты. Потому что вы отождествляетесь со многими вещами, которыми не являетесь. Когда я говорю, что вы отождествляетесь тем, чем не являетесь, это также касается вашего ума и тела. Поймите, ваши мысли и эмоции на самом деле не ваши. Это все то, что вы набрали извне и с чем себя отождествили, не так ли? Да? Ваше тело в действительности не ваше, это то, что вы набрали извне. Если вы сидите здесь и не отождествляете себя с чем-либо, вы просто являетесь собой, вы ни с чем себя не отождествляете и не попадаете в ситуацию, когда вы притворяетесь тем, кем не являетесь. Как-то раз мужчина обратился к психиатру, он сказал, «Доктор, мне все время кажется, что я — невысохшая краска. Я боюсь прикасаться к кому-либо и не хочу, чтобы кто-то прикасался ко мне, потому что мне кажется, что я — невысохшая краска». Врач ответил, «Это не проблема, я вас вылечу», и назначил ему очень дорогой шестимесячный курс лечения. По мере прохождения курса пациенту становилось все лучше. И однажды он пришел и сказал, «Доктор, я прекрасно себя чувствую. Я больше не ощущаю себя краской. Большое вам спасибо». Он оплатил счет и захотел пожать врачу руку. Врач ответил, «Нет-нет, не хочу испачкать руки краской». Как только вы отождествляетесь тем, чем не являетесь, вас охватывают галлюцинации, не так ли? И все конфликты происходят просто потому, что вы не находитесь в контакте с реальностью. У вас галлюцинации, ваши мысли, ваши эмоции исходят из определенных отождествлений, не так ли? Вот что Шамбови сделает с вами. Вы будете сидеть здесь, ваше тело будет здесь, ум где-то там, а вы где-то еще. Это означает, что вы перестали отождествлять себя совсем. Вы просто существуете. Когда вы не отождествляетесь телом, когда вы не отождествляетесь с умом, разве может быть конфликт? Если в жизни вам довелось страдать, то это было либо физическое, либо умственное страдание, не так ли? Знаете ли вы какой-нибудь другой вид страдания? Как только между вами и вашим телом, между вами и вашим умом появляется дистанция — это конец страданий. Эта сущность больше не может страдать. Тогда пропадает сама возможность конфликта.